Квартира с ремонтом в центре Адлера. Цена. Друзья, всем привет. В сегодняшнем выпуске квартира с ремонтом в центре Адлера по супер цене. Сегодня особо времени нет разгуливать и показывать вам окрестности. Могу сказать только одно. Нахожусь я сейчас на улице Ульянова. Это самый центр Адлера. Смотрите, место Абсолютно ровная, зеленая, вся, абсолютно вся инфраструктура, которая только потребуется вам для постоянного проживания и отдыха, находится в непосредственной близости. Я сейчас только приехал с презентацией. У нас была презентация нового коттеджного поселка. Ну так это, к слову говоря. Если у вас есть свободные там, три с половиной 27 миллионов можно очень хорошо инвестировать но это совсем другая история в общем звоните пишите так вот сейчас будем смотреть квартиру с ремонтом в самом центре адлера по супер цене значит это будет полноценная двухкомнатная квартира со всеми окнами то есть в каждом, в каждой комнате окна новый абсолютно новый ремонт 67 с небольшим квадратных метров в общем Обязательно посмотрите это видео до конца. Вот так выглядит сам дом. Он утопает в зелени. Находится между пятиэтажек. Вот есть вот такая придомовая территория. Парковка для великов. Такой вот пандус. Пальмы. Фасад вентилируемый. Сразу хочу сказать, что денежки на ремонт подъезда, но ну, видите, стены, так скажем, не совсем в презентабельном виде, уже собраны. В подъезде цветы, лифт. Итак, заходим в квартиру. Общая площадь 67,4 квадратных метра. Абсолютно новый. Смотрите, какой качественный ремонт. В общем, давайте по порядку. Это прихожая. Прихожая. Здесь вместительный шкаф. Вешалка для ключей. Тумбочка для обуви. Гардеробная. Обратите внимание, что высокие потолки. Высота потолков 3,20. То есть, это кухня, совмещенная с гостиной. Кондиционер, телевизор. Повторюсь, все абсолютно новое. Здесь встроенный холодильник, бразильная камера, стиральная, э, стиральная, говорю, посудомоечная машина. Это всевозможные шкафчики. Тут спрятался газовый котел. Точнее, тут счетчики, а газовый котел вот здесь. Поэтому коммунальные платежи будут минимальные. Кухня Мария. Тут с подсветочками. В общем, все качественное. Кухни гости наш два окна вот такой вид пишите в комментариях свои впечатления двигаемся дальше с левой стороны ну, так скажем постирочная да здесь стиральная машинка счетчики обратите внимание качественные двери ручки выключатели все такое светлое прям очень приятно далее Первая спальня. Еще раз повторяюсь обратить внимание, насколько высокие потолки. Вид в ту же сторону. Стоят радиаторы с регулировкой температуры. Я специально включу освещение, чтобы вы видели, насколько квартира будет светлая в любое время суток. Совмещенный санузел. Душевая кабина такая прям большая. Как я говорю, не для лельпутов. Зеркало с подсветкой. В общем, все здорово. И еще одна спальня. Тоже такая светлая. Комод. Телевизор. Давайте вот так еще покажу. Тоже есть кондиционер. Классная квартира. И очень классная цена. Цена просто, как я люблю говорить, подарок судьбы. То есть вот такой вид с этого окна. До моря, кстати, около 15, ну может быть 20 минут пешком. К сожалению, не имею сейчас возможности прогуляться По времени очень ограничен. Я бы с удовольствием, конечно, вам показал А дорогу на пляж. Давненько я... Не снимал, не делал видеообзоры в Адлере. Но вот хоть немного покажу вам, как выглядит центр Адлера. Вот так здесь ездит. Видите, можно практически все, где захотел, там развернулся. В общем, цены на недвижимость в Сочи еще не пробили. Потолок, просто чтобы вы понимали. А вон там на горизонте виднеется, кстати, жилой комплекс «Триумф». Сейчас там цена 600 тысяч за квадратный метр, это квартира без отделки, 600 тысяч, фрукты мне инвестора предлагают продать по 500 тысяч за квадратный метр. Я к чему все это говорю? Стоимость данной квартиры, ну реально подарок судьбы, тем более квартира с ремонтом, находится в самом центре Адлера, ремонт новый и качественный. Уважаемые инвестора, присмотритесь к этой квартире, потому что стоимость ее всего 16 миллионов 800 тысяч. Почему всего? Потому что если вы переведете это на цену за квадратный метр, вы поймете, что это действительно сладкая цена. Не забывайте поставить там дизлайк или лайк за мои старания. Подпишитесь на канал, если до сих пор этого не сделали. Подпишитесь в инстаграм, там тоже очень много предложений у меня всегда найдется что вам предложить вот э, еще раз озвучу что был сегодня на презентации очень э, хорошего коттеджного поселка премиум класса где цена пока что 23 с половиной миллиона за э, таунхаус в общем всю подробную информацию предоставлю только заинтересованным лицам а ценник там будет не менее 35 миллионов. А сдача будет в самом конце этого года. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.